Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Наталья Возненко. Я закончила первый курс школы «Путь интуиции. Целостность». И пишу это видео для всех, кто сейчас стоит перед выбором и думает, какой ему шаг сделать, чтобы выбор был правильным и оправдался. Обучение у Ирины Заверухи — это волшебство, это магия, который откроет для вас двери в новый неизведанный мир. И в этом мире первое, что вы сделаете, — вы познаете себя. Вы придете к себе истиной, вы откроете новые грани своего существа. И это поможет вам понять, как устроена Вселенная, кто мы такие, кем являются для нас наши любимые дети, родители, друзья, все, кто попадает в наше окружение. Вы научитесь жить счастливой жизнью. Вы станете излучать радость, доброту, уверенность в себе. Я сейчас уже на втором курсе. Ни секунды не жалею о том, что выбрала этот путь, пошла этим путем. Ирина Заверуха. Это не единственный учитель в моем, моей жизни. Слава Богу, Творец посылает мне правильных людей и учителей. Но Ирочка на данном этапе. Стала не просто моим учителем, а одним из самых важных людей, с которым я готова вот пройти рука об руку весь жизненный путь. Друзья, я желаю вам сделать правильный выбор и присоединиться к очень дружной семье интуитовцев или завируховцев. До встречи, друзья!